Руку на грудь и отвечаем себе на вопросы психологической тренажерки. Какие цели я перед собой ставлю? Чего я на самом деле хочу достичь в этом году? Какое решение мне надо принять прямо сейчас? Каким человеком мне надо стать? И какие качества, характеристики, умения в себе развить, чтобы принять важное решение, чтобы начать действовать, чтобы достичь эти цели? Готова ли я сейчас принять это решение? Готова ли я действовать? Потому что лучшего момента не будет. Этот момент лучший, он не повторится. Используйте его. Задавайте себе правильные вопросы, находите ответы, записывайте во внутренний протокол, развивайте дисциплину и двигайтесь к своим целям. Потому что там же желание, там поток, там порыв. Используйте его.